Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, цикл руков, как легко научиться читать Коран. Я приветствую вас на шестом уроке, и сегодня мы выучим три буквы. Эти три буквы встречаются в Коране приблизительно 77 тысяч раз. Это самая большая группа. 77 тысяч раз. Поэтому сегодняшний урок очень важен. Итак, расслабьтесь и улыбнитесь, сделайте глубокий вдох, зарядите свой мозг и будьте готовы. Уберите все, что вас отвлекает, и сконцентрируйтесь на уроке. Итак, перед нами известное стихотворение о буквах. Произносим на губах «Многие звуки — заслуга языка, 12 этих букв с кончика его». Да, кончиком языка мы произносим 12 букв давайте назовем их и будем при этом показывать на руках Ло очень плотный и высокий звук давайте еще раз за Ла, на, буква ра просто плотная, но она невысокая. Поэтому когда вы произносите просто поставьте руку вперед, не поднимайте ее наверх. Представьте как будто вы изображаете полного мужчину с большим животом, поэтому ваша рука идет только вперед, не поднимайте ее наверх Сегодня мы рассмотрим эти три буквы. А со знаком Фатха они становятся ля-на-ра. Наше стихотворение о буквах со знаком Фатха, эта буква называется лям. Посмотрите, пожалуйста, как вы думаете, на что похожа буква лям? Я придумал вот что. Буква лям любит свет, и как видите, ее написание похоже на светильник с лампочкой. Светильник с лампочкой, дающий свет. Прекрасный свет от лампочки. Придумайте свои ассоциации, лишь бы вы запомнили написание буквы Лям. Чья линия похожа на светильник, свисающий из потолка. Итак, это буква Лям. Она похожа на светильник, свисающий из потолка. Как произносится эта буква? Кончиком языка коснитесь верхних дёсен рядом с корнями зубов. Представим, что мои пальцы – это зубы, а ладонь – это десна, а значит кончиком языка мы касаемся верхних дёсен рядом с корнями зубов, как это показано на картинке. Лам это название буквы, а это звуки. Это очень просто, думаю, для вас не составит труда произнести букву лям. Надеюсь, вы помните линии для арабских букв. Это четыре набора по несколько линий. Горизонтальная линия, спящая линия, скользящая линия, четверть круга, полкруга, полный круг, поднос, маленькая чашка и большая чашка, язык, или большой открытый рот, маленькая большая буква С. Все арабские буквы вы сможете написать с помощью этих прописанных линий. Это не какие-то странные линии, ведь некоторые говорят, так сложно писать на арабском. Но скажу, что на самом деле написание букв не будет трудным. Если вы используете эти линии, тогда вы сможете написать любую букву. Давайте напишем лям. Она пишется легко и просто, это очень красивая буква. Как это сделать? Пишем линию, а затем рисуем большую чашку. У буквы лям очень красивое написание. Красивая буква лям. А как написать ее в сокращенной форме? Сначала определяем лицом. В данном случае лицом буквы будет вся эта линия. Итак, вот лицо буквы. Но если туда входит вся линия, что же будет в сокращенной форме? Поэтому вы берете вот эту верхнюю линию, а затем мы пишем соединитель. Это сокращенная форма буквы лям. Итак, здесь у нас полная и сокращенные формы буквы лям. Вот полная форма, а вот сокращенная. И у обеих этих форм есть соединитель от предшествующих букв. И помните, что соединитель буквы «лям» в полной форме располагается снизу, к примеру, если он стоит где-то в середине. В сокращенной форме соединитель также располагается внизу. А если мы пишем букву в сокращенной форме, нам не нужно спускаться вниз. Упрощаем себе написание и просто пишем обе линии на одном уровне. Итак, соединитель внизу. Обратите внимание на расположение соединителей в этих двух случаях. В сокращенной форме он наравне с линией буквы. А здесь представлены примеры буквы лям в разных словах. В полной и сокращенной формах. А также в нижней строчке представлены эта буква соединителями от предшествующих букв. Давайте попрактикуем чтение лям со знаком Фатха. Наша прекрасная изящная буква Лям со знаком Фатха, то есть черточка, которая стоит сверху над буквой и дает звук А. Итак, если над буквой Лям поставить Фатха, Лям станет ЛА-ЛА-ЛА-ЛА. У буквы Лям есть особое значение, она входит в число букв со значениями, как в случае с буквой УА, буква УА означает И. Буква «фа» означает «и так». Также мы выучили сочетание «са». Оно означает «очень быстро», так что ни на что не хватает времени. А значение «ля» – «поскольку» или «поистине». То есть у «ля» два значения. И это очень полезное сочетание, которое встречается в тысячах слов Корана. Это очень важно, поэтому его необходимо запомнить. «Ля» означает «поскольку» или «поистине». Вот почему «Лям» очень важная и необходимая буква. И как я уже говорил, она очень часто встречается в Коране. Давайте сейчас возьмем вторую букву. У нее прекрасное написание и красивое звучание. Что вы здесь видите? Слева – «Новолуние», и буква «Нун» похожа на «Новолуние» со звездой, то есть с точкой. Новолуние, буква Нун. Ассоциация с новолунием поможет нам запомнить букву Нун. Итак, посмотрите на эту букву. Буква Нун. Как произносится буква Нун? Коснитесь кончиком языка до верхних десен чуть выше корней зубов, как это показано на картинке. Три буквы Лям, Нун, Ра имеют практически схожее место образования звука. Для этого мы и включаем в каждый урок звуки со схожей артикуляцией. За исключением редких случаев, ну, к примеру, ma you know, ба wa fa -э -а произносим с помощью губ. -да -да -да в одном и том же месте, so, кончик языка между зубами. Тоже в одном месте, как и буквы за со кончик языка касается нижних зубов, а буква лям нун ра произносим, касаясь кончиком языка до верхних десен чуть выше корней зубов. И обратите внимание, когда вы произносите нун, звук возвращается через нос. Давайте теперь напишем букву «нун». Буква «нун» пишется очень просто. Линия в виде большой чашки, и сверху точка. Большая чаша и точка — это буква «нун». А как насчет сокращенной формы? Логика ее нахождения в этом случае схожа с буквой «лям». Возьмите половину буквы, и затем напишите соединитель и сверху поставьте точку. Это сокращенная форма буквы «нун». Но чтобы облегчить себе написание, вам не нужно рисовать большую линию. Вы сокращаете линию и пишете маленькую. Потому что больше ни у одной буквы нет одной точки сверху, поэтому ее не спутать ни с кем. И хотя у буквы «фа» тоже одна точка сверху, но буква «фа» крупная, у нее сначала идет круг, а затем соединитель, то есть... Фа не похоже на нун. Итак, это была краткая форма буквы нун. Итак, у буквы нун есть полная и краткая форма с соединителями. Вы помните, где мы пишем соединителю буквы нун? Для полной формы соединитель пишем сверху. Посмотрите, здесь мы ставим соединитель сверху. А в краткой форме соединитель на одном уровне с буквой. В краткой форме вам не нужно писать букву полностью. Пишите лишь малую часть линии и продолжайте писать соединитель. Итак, здесь мы видим примеры буквы нун в полной и сокращенной форме в разных словах соединителями от предшествующих букв. Теперь давайте попрактикуем чтение буквы нун со знаком фатха. При этом получается звук на. Еще раз. На-на-на-на, на на на. Давайте теперь рассмотрим третью букву, букву РА. Кстати, отмечу, что арабская буква Ра не совпадает с английской буквой R. Будьте внимательны, английская буква R это фрикативная буква, то есть произносится с большим шумом. Но арабская буква обладает меньшей фрикативностью, она более дрожащая. Чтобы ее произнести, необходимо наличие вибрации языка. не похоже на ра. В английской букве почти нет вибрации но для произнесения арабской «ра» необходимо иметь небольшую вибрацию. Как запомнить написание буквы «ра»? Посмотрите, носорог всегда несет букву «ра» на голове. Так что будьте осторожны, не подходите к нему близко. А вот другая картинка. Носорог с буквой «ра» на голове. Буква «ра» всегда у носорога на голове. Такое вы точно запомните. Итак, это буква РА. Как произносится РА? Дотроньтесь кончиком языка до верхних десен, выше корней зубов. То есть РА образуется почти в том же месте, что буквы ЛЯМ и НУН. Поскольку буква РА слишком тонкая и маленькая, у нее сложно определить лицо. Это всего лишь небольшая линия. Фактически буква РА – это всего лишь одна линия, четверть круга. Где здесь лицо? Очень трудно найти лицо такой буквы. Что же нам делать? Поскольку у буквы нет лица, нам придется принять за лицо всю букву. Ее краткая и полная формы совпадают. У нее нет сокращенной формы. Okay. У тонких букв отсутствует краткая форма, а значит, после нее нет соединителя. Она не соединяется с другими буквами, потому что ее невозможно будет распознать среди других букв слова. Помните, я говорил вам, что такие буквы хотят стоять сами по себе. Они опасаются, что их не узнают при чтении. Они как бы говорят, «Позвольте мне стоять самой по себе». Буква «Ра» пишется очень просто. Просто нарисуйте четверть круга. Ее краткая и полная формы совпадают. Итак, здесь у нас полная и сокращенная формы буквы «Ра». Обратите внимание на положение соединителей от предшествующих букв. Они располагаются сверху. Соединители соединяются сверху. Знаете почему? Потому что есть буква «Даль», а ее соединители располагаются снизу поэтому при быстром написании может возникнуть путаница. Поэтому разработчики арабского алфавита придумали разумный и красивый подход с тем, чтобы отличить «ра» и «даль». У «ра» соединители сверху, у буквы «даль» снизу. Простое расположение соединителей облегчает чтение этих букв. И это прекрасно. Здесь у нас примеры буквы «Ра» в разных словах в полной и сокращенной форме. А внизу буква «Ра» с соединителями от предшествующих букв. А здесь у нас буква «Ра» со знаком «Фатха». Давайте попрактикуем ее чтение. Получится звук «Ра». Не говорите с английским акцентом «Ра». Арабская буква «Ра» обладает меньшей фрикативностью. При ее произнесении язык должен вибрировать. И буква ⁇ ра ⁇ твердая, завершенная буква, и она завершает строчку. Не говорите ⁇ ра ⁇ скажите ⁇ ра ⁇ Давайте попрактикуем чтение новых букв. Постарайтесь читать вместе со мной или хотя бы повторяйте за мной. Ла. Обратите внимание, она соединителем. На, на. на. Обратите внимание, у буквы ⁇ ба ⁇ точка располагается снизу, у ⁇ на ⁇ сверху. Точка снизу буква ⁇ ба ⁇ точка сверху буква ⁇ на ⁇ Соединитель сверху. Краткая форма буквы Лям. Здесь она представлена вместе с соединителем. Не путайте буквы. Мы часто видим, что буквы путают, но на самом деле у каждой буквы имеется свое уникальное звучание или написание. У нас два логотипа. Первый логотип для звучания, второй для написания. Буквы «Ра» и «За». У буквы «За» точка располагается сверху. И вновь мы видим удивительный арабский. Наличие точки означает усиленное выдыхание воздуха. А у буквы «Ра» нет точки. Нет точки у буквы «Ра». У буквы «За» она есть. Такая подсказка поможет вам отличить эти буквы друг от друга. А внизу представлены буквы «Ра» и «За» соединителями. А что насчет букв «Ба» и «Нун»? У буквы БА точка располагается внизу, у буквы НУН сверху. Но в сокращенной форме их написание практически полностью совпадает. Различаются они лишь положением точек. У буквы БА точка внизу, у буквы НУН сверху. На последней строчке мы видим ту же ситуацию в случае с соединителями. Как насчет букв ДАЛЬ и ЗА ДАЛЬ напоминает полукруг. Буква ЗА четверть круга. Их написание отличается. По форме «даль» отличается от «за». Особенно их отличие видно при написании букв вместе с соединителями. Соединитель буквы «даль» располагается внизу, а соединитель буквы «за» — сверху. И обе эти буквы не соединяются с остальными, потому что это тонкие буквы, у них нет лица. У них совпадают полные сокращенные формы, но у обеих букв есть соединители от предшествующих букв. То же самое можно сказать о буквах «даль» и «ра». Соединитель буквы ⁇ да ⁇ располагается внизу, а соединитель буквы ⁇ ра ⁇ сверху. Итак, здесь буквы ⁇ «за» вместе со знаком ⁇ фатха ⁇ Можете прочесть вместе со мной. Давайте повторим то, что мы изучили на предыдущих уроках. Можете прочесть вместе со мной. Точка внизу. Микрофон. Два помидора сверху. Помните. Ту-томатос. три точки, буква в виде змеи, два помидора сверху, три точки. Точка внизу. Точка сверху означает усиленную струю воздуха. Это высокая плотная буква. Согнутый палец с цветком наверху. Или трубка телефона. Рук с точкой наверху. Очень высокая плотная буква. У нее нет точки и нет усиленного выдыхания воздуха. Почему здесь соединитель внизу? Потому что это не буква ⁇ ра ⁇ это буква ⁇ да ⁇.⁇ са ⁇ Эту букву невозможно забыть. Она похожа на змею. У нее большая голова. Точка сверху означает усиленную струю воздуха. Это не может быть буква ⁇ ра ⁇ The. У этой буквы соединитель внизу. Это не буква «за», это «за». «Ма». «Ба», точка внизу. «Ва». А теперь давайте поиграем в игру. Я покажу вам разные слова, вы будете находить необходимые буквы. Где буква «лям»? Вначале. В данном случае это сокращенная форма буквы «лям». Где буква «лям» в этом слове? Это не может быть последняя буква, потому что «лям» — большая и длинная буква. «Лям» — высокая, а значит, ее сокращенная форма в середине. Она не стоит в конце, потому что в конце слова — буква «даль». Если бы это была «лям», это была бы длинная или высокая буква. Где здесь буква «Лям»? «Лям» — большая и длинная буква. «Лям» — высокая, и это вторая буква. Где здесь буква «Нун»? У буквы «Нун» одна точка. «Новолуние» со звездой, а значит «Нун» — это вторая буква. Где буква «Нун» в этом слове? Это очень просто, потому что здесь лишь одна буква имеет точку сверху. Буква «нун» — третья по счету. Где здесь буква «нун»? Здесь ее найти еще проще. Так где же буква «нун»? Вот она, в конце. Где буква «ра» в этом слове? Третья буква. А где буква «ра» в этом слове? Это не может быть первая буква, потому что это вау, а значит буква «ра» — третья по счету. Итак, сегодня мы завершили правую сторону схемы нашего стихотворения. Произносим на губах 12 этих букв с кончика его. «Ра» — просто плотная, но невысокая. Перед тем, как завершить этот урок, давайте рассмотрим несколько слов разговорного арабского языка. Мы выучили, что множественное число слова ⁇ Муслим ⁇⁇ Муслимун ⁇ Если мы скажем ⁇ хуа-Муслим ⁇ он мусульманин. ⁇ Ум-муслимун ⁇ они мусульмане. ⁇ Анта-муслим ⁇⁇ Антум-муслимун ⁇ вы мусульмане. она Ана-муслим ⁇⁇ Нахну-муслимун ⁇ мы мусульмане. Повторите, пожалуйста, за мной продолжайте повторять и заучивать эти слова. тогда вы сможете образовывать различные сочетания с этими словами. то же самое повторяется в случае со словом кафир, кафирун. например, в отношении фараона можно сказать, он и его последователи были кафирун. В отношении живых людей мы не можем так сказать, потому что, возможно, неверующие могут стать мусульманами. И мы не знаем, открылось ли их сердце для ислама. Кафир – это тот, кто осознал суть ислама и отверг его. На этом наш урок завершен. Ишалла увидимся с вами на следующем уроке. Продолжайте обращаться с мольбой ко Всевышнему. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум у баракату.